Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с душевой стойкой от чешской компании Ravac коллекции Терма, которая оснащена термостатическим смесителем и ручным душем. Артикульный номер душевой стойки X070099. Получить необыкновенные впечатления можно и от обычного принятия душа. Вот что можно сказать о душевой стойке Ravac Thermo. Оптимальный верхний душ и дополнительный ручной сочетают в себе практичность, стиль и комфорт. Система оснащена широкой квадратной вращающейся верхней лейкой со сторонами 25 см. Конструкция душевой стойки выполнена таким образом, что она имеет возможность поворота в разные стороны. Благодаря этому стойка охватывает широкое пространство, что позволяет комфортно принимать душ в любом положении. Также специальный зажим на душевой стойке позволяет четко регулировать высоту верхнего душа. Для этого необходимо просто повернуть рычаг и поднять или опустить верхний душ на нужную вам высоту. Душевая штанга, на которую крепится душ, имеет возможность вращения в разные стороны. Для того, чтобы зафиксировать положение, нужно повернуть рычаг в изначальное положение. Держатель ручного душа изготовлен из металла. Это гарантирует длительный срок службы, нежели держателя, который изготовлен из пластика. Дополнительный ручной душ имеет три функции подачи воды. Для переключения между режимами струй достаточно просто нажать кнопку, которая расположена прямо на корпусе ручного душа. Лейка подключается к душевой стойке при помощи длинного гибкого шланга, длины которого достаточно, чтобы приятно и без затруднений принимать водные процедуры. Регулировка высоты ручного душа осуществляется движением одной руки. Возможность регулировки держателя ручного душа одной рукой оценят все, кто хоть раз сталкивался с минусами мокрого скользкого пространства в душе. Механизм держателя разработан таким образом, что одной рукой вы с легкостью можете его двигать в разные стороны или зафиксировать в одном положении, а второй рукой при этом держать ручную лейку. Высота регулируется от 91 до 134 см. Душевая стойка оснащена термосмесителем Ravac Thermo 300TE. С правой стороны термостата расположен переключатель между верхней и ручной лейкой. Регулировка и фиксация температуры воды CoolBody расположена слева. Контроль воды увеличивает релаксацию в душе и предотвращает случайно ожоги горячей водой. Ограничитель поддерживает температуру воды на разных уровнях температуры. Самый оптимальный и комфортный вариант – 38 градусов. Включение подачи воды осуществляется легким нажатием кнопки. Управление легко и понятно, так как на корпусе нанесены соответствующие маркировкой функции термосмесителя. Весь корпус душевой стойки выполнен из латуни и покрыт специальным хромовым покрытием, которое позволит душевой стойке служить вам долгие годы. Душевая стойка имеет настенный вид монтажа, легко устанавливается и подключается к водоснабжению. В полный комплект поставки душевой системы входит душевая стойка, верхний душ, ручная лейка, гибкий шланг, держатель для лейки, термосмеситель, эксцентрик две штуки, инструкция по монтажу и гарантийный талон. Срок гарантии на продукцию составляет 5 лет. Душевая стойка Равак Thermo подходит абсолютно ко всем душевым кабинам Равак. Мы являемся авторизованным дилером компании Равак, поэтому вы можете быть уверенными в качестве и гарантии продукции. Заходите на наш сайт и покупайте только качественную продукцию Равак. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.